Сегодня у нас, как обычно, в такое время, в такой день недели, Юлия Новичева. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Ну, сегодня я вас представлю немножко по-другому, как режиссера, потому что мы сегодня поговорим о вас в этом качестве. Потому что раньше мы говорили о сенречи, о дефектах, фикции и прочем. А вот сегодня, мы в прошлый раз вот так, вот так проговорились, Случайно, что вы имеете непосредственно к этому отношение. И сегодня я хотел поговорить о короткометражном фильме вашем, который называется «Внутри музыки». И вот у меня на заднем плане за мной как раз постер из этого фильма. И зрители более внимательны могут узнать главную героиню Екатерину Волкову. Первый вопрос такой. Как вам пришла идея вот именно такой? Такого я, мы не будем, естественно, раскрывать сюжет, чтобы наши зрители потом посмотрели. Я обязательно дам ссылку. Но вот э, идея пришла в голову. Это всегда главное, с чего начинается. Да? Вот идея, вот хочется снять об этом. Вот э, как вам пришла в голову такая мысль? Я не знаю. Если вы спросите любого сценариста или писателя, они скажут, ну, она пришла эта мысль в голову. И все, откуда она пришла, кто же знает? Ну, вот как-то, не знаю, это вообще написание сценария такой, процесс мистический, абсолютно, почему-то та или иная мысль приходит, сложно сказать, но у меня же были варианты еще других сценариев, и у нас все-таки дипломная работа одобряли мастера, выбирали сценарии, которые мы приносим им, то есть я помню, что у меня, наверное, вариантов 5 было еще других, то есть мне мастер сказал, что этот наиболее перспективный, и, наверное он угадал хорошо я знаю юля что вы писали не одна это сценарий у вас был соавтор расскажите о своем соавторе я Фанни виталь сценарист она тоже училась в Дике вместе со мной в магистратуре на сценарном факультете и я всегда старалась работать со сценаристами чтобы идея была моя а какую-то структуру и более детальную проработку, которую я уж совсем не знаю, хотя я тоже училась у Юрия Николаевича Арабова на сценарном мастерстве, доделывал сценарист, Ну и вообще так отзеркаливал, и вообще сценарий лучше писать. Чем больше людей пишет сценарий, тем лучше. Хоть 10 человек, это всегда очень хорошо. И mm -hmm. ä, с Фаней вот мы решили эту историю сделать. Дело в том, что здесь, в этом фильме, очень совпало то, что у всех были какие-то знакомые Андрей, Брат сценаристки Фани Виталь, брат Кати Волковой актрисы и мой знакомый, их всех звали Андрей, они все умерли в раннем возрасте. И получается, что вот так создавался этот сценарий. Mm -hmm. Основываясь на каких-то жизненных, в том числе, обстоятельствах, вот у Фани, например, у нее брат именно разбился на мотоцикле. А, да, Катя видела вообще смерть своего брата, и когда мы с ней первый раз встречались, обсуждали сценарий, она прям такая сидела вся в слезах, плакала, вспоминала, рассказывала ужасающие подробности совершенно. Вот. И мой знакомый тоже в раннем возрасте погиб, но не на мотоцикле. Ну вот как-то так. Из этих а... трех, наверное, жизненных историй сценарий складывается. А скажите, вы сразу поняли, что нужно снимать Катю именно Волкову, или был, как обычно, кастинг, были какие-то пробы, и был какой-то отбор, так скажем? Нет, не было никакого кастинга, сразу под Катю этот сценарий писался. То есть он еще не был написан, а мы уже с ней обсудили, что мы под нее его пишем. И э, я все время хотела ее снять, потому что мы с Катей похожи как сестры. Вот, она единственная выше, чем я, она такая более крупная женщина. А так мы, в принципе, с ней выглядим как старшая и младшая сестра. И мне, видимо, очень это нравилось. Всегда я очень давно хотела ее снять, еще когда она снималась у дыховичного во вдох-выдох в фильме. Вот с тех пор я ее как-то увидела и подумала, что надо где-нибудь ее снять. Mm -hmm. А вы были с ней до этого знакомы лично, да? Нет, мы познакомились, когда вот начали писать сценарий, я сразу к ней поехала, чтобы спросить ее мнение, согласна ли она вообще работать со студентами. А нет, мы не были до этого знакомы, я просто фильмы с ней смотрела, интервью смотрела. А вообще съемки караметражного фильма отличаются от полного метра? Я имею в виду не по временному какому-то промежутку. Понятно, что, наверное, меньше времени. Но вообще вот в общих, в общих чертах? Или, или такой разницы нет? Это сложный вопрос, потому что мы говорим о российском кино, где все сделано кверхтормашками, и да, и нет, потому что, ну, у меня по уровню материала, если мы это обсуждаем, этот аспект, то он такой же, как и если бы я снимала полный метр, то есть он выглядит как фрагмент полного метра, потому что он и является фрагментом полного метра. А если мы говорим о организационной составляющей, то, конечно, у студентов просто не хватает финансирования, хотя... Про полные метры в России можно сказать все то же самое. Если это снимает не режиссер первого эшелона, то на них, конечно, никогда не хватает финансирования. Соответственно, очень многие вещи, они также происходят, как мы снимали. Вот, то есть всегда и, и нет. Что вы имеете в виду, смотрите? Ну, вы уже ответили и на первую часть, и на вторую. То есть я имел в виду и то, и другое. А как работалась Катя? Она не, не проявляла какие-то черты? Ну, как мы знаем, что актриса обычно капризная, то она не стой ноги стала, то она что-то хочет сама изменить и вмешаться в творческий процесс. Откройте нам секрет. Как Катя? Как... Нет, Катя совершенно идеальная актриса. Я даже не знаю, как она... она... Настолько терпеливый человек, вот у нее трое детей, да, и дети это всегда, конечно, тренируют терпение, да, и вообще среди всех актрис, которых я знаю, Катя, это, наверное, самый показатель того, какой нужно быть, и, как нужно себя с молодыми режиссерами в том числе вести, она была абсолютно послушная, она вообще никогда не спорила, ей было очень много неудобств у нас, потому что мы не можем ей обеспечить, как на полном метре, там, пять ассистентов личную гримерную. Она это все как-то вот хорошо переносила, вот всегда улыбалась и ни разу не сказала ни слова. Вот, поэтому я ей абсолютно благодарна. С ней очень удобно работать. Не со всеми а, актрисами удобно работать. Далеко не со всеми. С некоторыми война на площадке. Особенно, когда они видят молодого режиссера. Скажи с Кайфей все хорошо. Она, она просто спрашивала: вот так сделать? Сделаю. Плюс она как актриса очень гибкая. То есть она очень точно попадает. Одна поправка она тут же делает. То есть она все делает. Это актриса первого дубля. С первого дубля. Ну, все прекрасно было с ней, как все но я надеюсь, что она увидит это видео и <с порадуется за ваше мнение о ее работе. А вообще, я знаю, что в кинематографе есть такое понятие, как актерский дубль, когда актер предлагает свою какую-то версию. Вы с таким вообще сталкивались, когда актер говорит, давайте теперь снимем еще один дубль, я сделаю так, как я считаю нужно. Сталкивалась, но не с Понятно, хорошо. Скажи, нет. И, хорошо. Мы по поводу Кати все поняли. Теперь вопрос по поводу у вас еще, кроме Людей также снималась собака, я был в полном восторге, потому что собака просто идеальная, по-моему, она в общем, конкурировала с Катей, вот, особенно вот в некоторых сценах. Я знаю, что такое есть вообще выражение, что детей и животных очень трудно переиграть, просто с ними в кадре находиться очень сложно. Но вот по поводу собаки пару слов скажите, что это за собака, и, и я просто действительно восхищен ее работой. В кадре. Это Катя, собака. А. Идеальная актриса, идеальная собака. Все понятно. очень просто. Поэтому да. она ее так слушала. Теперь понятно все. Ну как? <со節><со節> как, как все просто? Ну, доверие. И... Она, они же там мяч в конце. Да-да-да, я видела. один – это очень высокий уровень доверия к собаке, потому что с чужой собакой так сильно прыгать не будешь, потому что а вдруг она лицо же – это же самое ценное, что есть у актера, да? А вдруг она как-то там лицо поцарапает, а тут она понимает, что это ее собака, и, и она ей доверяет, может попрыгать, побегать. Ну, вот теперь все понятно, потому что я, я, я, я же не знал этого, и такое ощущение действительно, что это родственные какие-то души, и все было идеально сыграно. И по поводу девочки еще, маленькая девочка в небольшой роли, так, я бы даже сказал эпизодической, совершенно очаровательная, и э, такое ощущение, что она даже не играла, а просто она жила. Э, вот о ней несколько слов скажите, пожалуйста. Ну, мы вот с ними, с детьми был кастинг, причем со всеми, и детей очень долго мы искали, там у нас одна девочка в этом фильме, да, одна. А, с всех детей, у меня много детей всегда снимается, это головная боль. <с000> это миллиард вообще человек должен прийти на кастинг, все, все время не подходит, то одно, то другое. И она уже снималась до этого кино и играла где-то в главной роли, в коротком метре тоже, насколько я помню. Я ее в этом коротком метре увидела и спросила ее контакты у режиссера. И это уже был фильм тоже с призами на тот момент. А, и, то есть у нее уже был опыт. И вообще она такая очень адаптированная к сцене. У нее замечательная мама совершенно. Потому что родители для детей, которые снимаются, это особая, особая тема, очень важная. Потому что если родитель не согласен с чем-то, или он препятствует работе, или он навязывает свое, то работать просто невозможно, потому что ребенок слушает его в первую очередь, а не режиссера, а здесь мама замечательная, тоже там мама трех девочек красивых, и две остальные модели, там, если я не ошибаюсь, старшие сестры вот этой девочки, ну, то есть все было хорошо тоже, ни одного вообще замечания, недовольство. Ребенок снимался ночью все время, на улице, в холоде. Ничего мама нам не говорила. Всем довольны, все, спасибо, улыбаются, работа наладилась. Но вот На самом деле вот эти аспекты, то, что все как с пониманием относились к тяжелым условиям, они и так были бы тяжелые, даже если бы это был бюджетный фильм, потому что мы снимали все смены ночью. А ночь, это люди вымотанные потом, очень тяжело снимать. И еще зимой, и на улице, и в холоде. Даже если это помещение, они большие, и все время холодно, и все хотят спать. И, в принципе, все выдержали, никто не... но ну, все знали, под что подписываются, но, тем не менее, я за это благодарна. Ну, я надеюсь, что у этой девочки будет хорошая кинокарьера, да. будем ждать ее новых ролей. Ну что, мы на этом сегодня закончим именно вот с этим фильмом. Я думаю, что в следующий раз уже в новом году мы поговорим о ваших других работах. И сейчас вот этот наш... Ролик выйдет уже на следующей неделе, то есть это уже предновогоднее. И я хотел бы, чтобы вы наших зрителей поздравили уже с наступающими праздниками, потому что у нас сначала на Западе, сначала Рождество, потом Новый год, в России наоборот, но можно совсем сразу поздравить. Конечно, я поэтому сегодня как елка в зеленом... В новогоднем. И я хочу всем пожелать на Рождество, на католическое, православное, на Новый год. Любви. Пусть будет очень много любви и света, и здоровья, и защиты от коронавируса. Отлично. На этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся и уже встретимся в новом 2022 году. Всего доброго, до свидания. До свидания.